Всем привет мои дорогие друзья, с вами как всегда я Саша и сегодня мы вместе с вами будем начинать новый летсплей на сервере MC Skill, а именно на сервере TechnoMagic RPG. Ну что, поехали! Кстати, давайте не забывать, что это проект серверов, где каждый из вас может присоединиться ко мне. Для этого вам необходимо перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться, ведь именно по моей ссылке вы получите премиальный аккаунт на 3 дня с кучей разных плюшек. Скачивай лаунчер и присоединяйся к моему летсплею. Uh, мы сами, значит, появились тут на спавне. <laughs> Я uh, предлагаю нам прописать uh, RTP из not available in this world. Чего? Это чем мне сейчас от спавна самостоятельно бежать? Random TP из not available in this world. Какого черта? <laughs> <laughs> Не, серьезно, а как мне? Как мне отсюда выбраться-то? И кстати, почему-то, несмотря на то, что у меня а, прорисовка 12, и она детальная. Почему у меня так, как будто у меня быстрая прорисовка на шесть чанков? Какого то Как отсюда выбраться? Где я вообще? Где я, черт возьми? Почему так тяжело? Ребят, нас походу, закрыли. Мне не нравится то, что у нас нихера не прогружается нормальная территория. Это такие приколы смешные или что? Я походу как-то смог отсюда вылезти. Спустя сколько там, полчаса до меня все-таки доперло, что мне нужно было сделать. Так, сейчас я предлагаю нам прописать кит-старт все-таки. И что в него входит? Шапка деда на защиту 5, прочность 5, согревает душу. Спасибо. Но эта шапка не согреет мою душу, потому что мою душу согреет только пифа. А че еды нет? А, вот есть еда и есть таума Это очень классно, так что нам не придется оттаскаться за этими гребаными книгами. Блин, тут есть какие-то биомы помимо болота. <Came -tongue> Потому что я как бы не особо-то и хочу возиться здесь. Я хочу найти какое-то очень интересное, отдаленное место. А могу ли я, кстати, сейчас использовать РТП? Или у меня на это нет прав? Знаете, все, что лежит не очень, Саша забирает. Блин, ух ты! Ж. Так, мне надо как-то это валить отсюда. М -м, саванна, спасибо за саванну. Терпеть не могу это место на самом-то деле. Знаете, что мне не нравится? То, что сейчас тут людей херва туча. Я не уверен в том, что нам ä, попадется что-либо интересное. Но просто на нас могут наткнуться немножечко другие игроки, которые готовы и способны нас грохнуть. Собираем медь, я не знаю для чего она мне, я просто ее соберу. Мало ли вдруг понадобится, понимаете? You know? Ну и где-то там наверху я еще видел уголь, но я не уверен в том, что нам понадобится каким-либо образом. По крайней мере пока что. Хотя, нету нам еще как понадобится, просто я хочу найти место там, где нет людей, черт возьми. Ага, тут что-то рекопитейтера нет. И блоки ломаются через раз. Шикарно. Ну, что я могу сказать? Мы в жопе какой-то. Слушайте, тут есть янтарь, давайте его соберем. А... Ага, спасибо. Thank you. Итак, мы с вами обнаружили великое дерево из Таумкрафта. Давайте мы с вами его срубим чуть-чуть тут. Потому что оно нам будет необходимо. Да блин, да вы серьезно что ли, почему, а, а чё оно не подбирается-то? Сервер Клоузет. Спасибо. Ребята, мы сами вернулись. Чё? Это что такое? А, все я понял, это из ботании, нам нужно его забрать. Вот такой вот черный мистический цветок, очень интересный. Потом мы его сами изучим. Опа! Вот это да! Мы сами обнаружили э, аэрокристаллы, которые нам нужны будут для изучения томкрафта. Ммм, физика воды на 1.710 просто шикарно. Скучали? Я нет. М -м -м, слушайте, а тут интересно много всего. Правда, у меня нет для всего этого интересного места. А, все место кончилось. Че-то я не подумал насчет того, что у меня может закончиться место, когда я отправлялся сюда. <свескот> Деревня из bewitchment. Алло, <свеск> прием прием. Блин, ну ее скорее всего залутали, но все же вдруг там что-то есть. А, ну тут, конечно же, пусто. Тут, по-моему, вообще кого-то взорвали к чертовой матери. Ну, в общем, тут ничего нет, я так понимаю, да? Да, тут только, тут какие-то алкаши были, четыре пузырька оставили, все. Ну, в принципе можно отсюда уходить, как я и предполагал. Это место залутано, значит здесь кто-то был, логично. Вот, вот все надо забрать, вот прям все. Было бы круто, если бы нам выдавали бэкпэк в старт, потому что места реально нет. А забрать нужно много чего, знаете. Опа, я походу что-то интересное нашел, но это интересное сто процентов уже успели залутать. Я нашел то ли одиночный дом, то ли деревню. Понять не могу. Ага, деревню. Скорее всего, ее уже залутали. И, в принципе... О, нихера ее... Её... Она не лутана? Чего? Не, серьезно, ее не лутали. Слушайте, а тут кузницы нет, случайно? Я вижу какой-то странный дом. А, тут, короче, лекарь из Бевичмент и какой-то странный тоже дом. Я его впервые вижу, я даже не могу понять, откуда он. Опа, а тут у нас, ой, ой, ой, ой, ой, какого черта, ватафак, это откуда вообще вылезло, я не успел забрать собачий язык, какая жалость, я вообще эту хрень не ожидал увидеть, какого черта оно ко мне вообще полезло, а я предлагаю свалить отсюда, пока нас нахер, блин, не грохнули и найти уже какое-то плюс-минус адекватное место для дома, потому что я блуждаю уже, наверное, минут 30 и я ничего не могу найти подходящего. Еще мне нужно, знаете, найти что? Место там, где с... никто не копается. <с toilet> Опа! Смотрите-ка, зараженный биом, это уже интересно. <с Oakley> да что тут с прорисовкой, не так, Я не понимаю. Но пока что я ничего подобного не находил. Да что это такое? Какой-то улей. Учите сашу пользоваться клавиатурой кто-нибудь так тут у нас значит кто-то есть Опа, опача смотрите-ка очень интересное местечко вот это нам и нужно мы это сами искали В принципе мы будем селиться где-то здесь поближе к воде наверное так и тут опять какая-то деревня которую скорее всего залутали да ее залутали ладно в принципе мы можем поселиться где-то Здесь, потому что здесь плюс минус ровная территория, неподалеку есть деревня, так еще и место такое очень классное. О, тут шахта есть, ничего себе. Так, все, все, все, ребят, зон тут не разрешено. Забыли? Это какого черта? Я не понимаю тогда. А, я походу понял. Почему все так сложно? Я не понимаю. Боже, пока разберешься это ужас. Я тупо не могу выбраться со спавна. Чё-то как-то как серия не очень идет. слушайте. Я бегаю по спавну и не могу отсюда выбраться, ребят, мы в тюрьме. Welcome to the world. <laughs> Спасибо. Итак. Где я? Вопрос. И могу ли я использовать РТП? Наконец-то я с этим разобрался. О боже мой. Рандомное ТП, еще раз. Так да какого черда! А оно меня будет телепортировать по базам, что ли? Походу, по базам. Что тут было? А, ладно, рандомное ТП. Оно реально закидывает меня к чужим базам. Здесь мы были. Не, серьезно, как будто оно телепортирует меня только в определенной области короче я все я остаюсь здесь и мне плевать на все ура мы с вами нашли место для дома боже мой так давайте мы с вами откроем таума Микон, посмотрим огонь ничего себе вам нужны письменные принадлежности бумаг это где мы Подождите, что мы сделали? Я предлагаю уже на этом закончить, закругляться, так сказать. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилась эта серия, то не забывайте ставить лайки и делиться этим видео со своими друзьями. С вами, как всегда, я, Саша. Всем удачи и всем пока.